Ну а перед началом хочу порекомендовать моего друга, и да опять, финский теперь обзорщик, и надо ему помочь с активом, мы делаем вместе обзоры на треш, может даже на гачу сделаем, ссылка на наш фит в описании. Почему я решил про это снять ролик? Так потому что меня бесит, что моперы до сих пор снимают это будущее Европы. Которая уже никому не интересно уже года двух. И кстати это видео я ориентировал для молодых моперов, чтобы они не повторяли один и тот же сюжет. Будущие Европы, это популярный контент, где обычно возрождается третий рейх или совок. И это уже не интересно, конечно совок выиграет. И такой сюжет распространил русский маппер и Кин маппинг которых все тогда смотрели, даже я, и они подняли маппинг, чтобы о нем кто-то узнал. А тогда было мало мапперов, просто посмотрите на эти просмотры, никто это не повторит. А это 2017 а теперь хер поймет, кого смотрят молодые моперы, сейчас будущее Европы просто неинтересно, сюжет один и тот же, от Европы меня уже тошнит, пять лет подряд одно и то же, и кто-то это смотрит, и вы спросите, что я могу вам предложить снимать? Будущее колонизации, сюжет фильмов в мопинге, много чего можно придумать. Ваше будущее Европы просто не продвинут маппинг. Это было популярно два года назад, и вас никто не будет смотреть. Если вы не хотите это снимать, тогда просто снимайте сюжет, которого никогда не было в маппинге. Я, кажется, понял, почему маппинг умирает. Он умирает из-за того, что мапперы не хотят перемен, а новых зрителей не интересует одно и то же, значит, не будет новых мапперов не будет просмотров, и маппинг умрет. И это не касается контриблс. Контриблс живет, и отлично себя чувствует. Итог этого видео, будущее Европы устарело. И это никто не смотрит, значит новые зрители не приходят, значит нет новых мапперов, потому что их может такой маппинг, который я сказал может заинтересовать маппингом, значит будут появляться новые мапперы. И заметив, такие видеолды вернутся, Пожалуйста, присылайте это видео своим друзьям мопперам Овдам которые вернулись маппинг. Ну на этом все. Спасибо за просмотр всем пока.